Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я интересный и сегодня мы играем на сервере Крафт Такую мини-игру под названием My Airway. Давно не выходили, да, мини-игры, ну, не отчаивайтесь, если мы наберем на этом видео 20 лайков, то будут выходить еще больше мини-игр Ну что, со мной сегодня мой брат Кристофор, да, Кристофор, я смотрю, у тебя новый скин, да, только смотрю в кожаных штанах, да, чисто глэк, да Ну что, ребят, давайте начнем вот и начинается наша мини-игра. Так, значит, смотрим. Таргет Кристофор. У -у -у -у. Ну, теперь это бан. Так, мы запомнили, кого будем таргетить? Так, Сид. Стоп, индым музыка. Значит, сейчас ждем, когда музыка прекратит играть. Конечно, я ее не слышу. Опа, она. Опа, она я сел. Не знаю. А, нет, ладно, не успел. Ладно. Кристофор, как? Сядь на корову Ах, как же меня бесит. Пошел нафиг. А нет, как же меня эти бесят такие, которые меня скидывает всегда Вот на этом мини-игре вот меня всегда бесит, когда ты садись на корову, а она вот тут стоит, она и ты такой Так, стань на оранжевый Стоим на оранжевый и что самое главное Ах, тверь Так, забыл, да, кому мы мстим, да, нафиг этому тверь Я запомнил, да, я не запомнил, кто это, ну ладно Так, значит, выбираем сторону Я буду на красной стороне Мы все-таки, мы за хорошую игру И... Победил, как всегда, победил не наша сторона, которую я выбираю. Вот у меня всегда в этой мини-игре, я выбираю одну сторону, и у меня никогда я не побеждаю на ней. Так, у меня, я на втором месте, и это очень плохо, что у меня так мало. А, тут бегать надо. Быстрее бежим, бежим, бежим, бежим ныряем. О, блин, у меня, у меня не нырнула. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. А, нырнул, успел. Все, молодец, я молодец, я молодец. Не знаю, ты успел нет, но я успел. Так, ладно, смотрим. Э, Дресс-код, значит, э, э, только в кожаных черных штанах мы будем сегодня. Э, в красных ботинках мы будем, в зеленой курточке и в синей шапочке. Ага, или вот так. так-то? Так, значит, берем, здесь надо запрыгнуть и столкнуть кого-то куда-то. Но я не буду это, я не хочу это никому делать из-за того, что я мирный игрок. Я не люблю никого. Fly in. Долетит до Луны. Так, давайте долетим до Луны, быстрее летим. По... Главное, чтобы мы это смогли сделать. Где Луна? Вот Луна. Оп, все. Я долетел до Луны и. Улетаем за карту. Быстрее, быстрее, быстрее. Ребята, улетаем за карту. Ага, У... да. Меня тпхнули сюда. Ну и ладно, не хотят, так не надо. Так, игроки пролетели. Так, э -э -э -э скрафтить э -э тейбл. Быстрее. Быстрее, да. Э -э так, быстрее. Ох, блин. Я не могу. Все, успел, не, не, успел, успел. Я думал, не успею. Нет, да, ребят, ну, нет, я думал... А почему не работают такие штуки? Ну, ладно. Вот так. Я самое главное, что я успел поджечь динамит. И меня не скинет. Но все равно. Так, я держусь на... В каком месте? Я держусь на третьем месте. Это очень плохо. King in the Hill. Значит, царь горы называется испытание. Но я его скинула за тебя. Ох тверь. Какая-то там у нас есть одна. Ну, никто здесь не смог, да? Не, вообще, кто-то смог 8 секунд проставить, но все равно. Kill chicken. Э, надо убить э, куриц. Но я не стрелять, и поли... поэтому я не смогу у них так хорошо убить. Да капец! Даже в ближе не могу попасть. Я только на шестерку капец. Только справились с 6 игроков. 5 игроков из 11, ладно. Э, э, это что за... А, стоять просто под блоками надо. Ай, блин, в этот... Да, у меня всегда в этом испытании залагивает вот. Не знаю почему, но реально очень в этом испытании залагивает Из-за того, что много стрел летит Так, ищем кнопку, ищем кнопочку Я походу нашел, да, я нашел кнопку Я первый нашел, у -уля! Я нашел кнопку, она где-то там была, есть, я не знаю Там где-то она в должна быть Ну, не знаю, ты успел, не успел, ну ладно 8 яиц Ребят, быстро толкаем яйца, потому что Они очень гады, эти хрени Очень плохо спавнятся Это я проверяю, о, все уже Повезло, 8 штук нас спаунилось, даже 11. Так, быстрее. Так, я смог, 8 уже смог и 611 яиц. Так, вот гейм лак лак-блок-пвп, лаки-блок-пвп. Значит, выбираем, ломаем лаки-блоки, смотрим, что-то мне выпадает. Ох, твы, ах, блин, я сломал, но мне не выпало, да? Ах твыри. Ах, блин. Вот таким магическим образом мы перенеслись в новую мини-игру. Пять норм, нормал, мне нравится нормал, я не знаю, я когда-то вам уже говорил, почему, потому что... Очень, э, оно очень интересно, нормал из-за того, что, типа, ты просто, да? Ты ничего так не делаешь, но оно очень легкий норм. Короче, вы поняли. Значит, э, я уже здесь переманил уже кучу куриц, э, не куриц, а уже на себя животных. Один человек не справился, ладно. Долететь на луны опять. Чем быстрее ты долетишь до луны, чем лучше. Вот луна, я... Опа! Долетел до нее, и улетаем опять за карту. Быстрее, быстрее летим. Падаем. И... No. Кристофор, иди сюда. Я за тебя. Скажи, что надо нажать на лайк. Ну, ты уже не скажешь. Так, выбираем цвет. Вообще, я хочу он тот цвет, но мне нравится очень реально. Вот этот цвет. Ну, вот молодец, да. Вот, ребят, нажмите на лайк. Если кто не нажмет на лайк, тот -то чисто... У меня еще открылся телеграм-канал, который вы можете зайти, который находится у меня в описании под видео. Можете в него зайти. И там следить за новостями Там будут все новости о стримах Когда будут проходить, почему отменяется и так далее Когда будут записи видео заранее Также там будут предупреждаться Потому что в дискорде Я, я, я устал в дискорде писать Из-за чего а, Потому что в дискорде ты сидишь должен писать А там в телеграме я могу просто записать вам голосовое сообщение Поэтому Вступайте, обязательно там будут, даже, там будут сразу говорю Секретная инфа от всех будут Туда публиковаться да Я не буду Блин, я остановился, я не выжил. Я туда буду специально публиковать секретную инфу только для тех, кто будет. Поэтому все будут заранее знать, когда будут новые стримы, когда будет новый видеоролик. И даже будут, наверное, маленькие спойлеры по видеороликам. Так, значит, добраться вообще до еды надо. Но я не знаю, получится ли у меня добраться до еды. Блин, я не смог добраться до еды, я покуса тортика не смог. То очень плохо. Ну ладно, попробуем. Мне, я вообще держусь? О, не-не-не, это плохое, да. Так, платформы. Смотрим, чтобы а, платформы выжили вообще надо. Но я чую, что опять в платформе сейчас все вокруг меня даже поломают. Они специально сейчас начнут ломаться в конце. Когда не будет ни одной большей платформы. Так, Кристофор тоже выжил. Молодец, молодец, Кристофор. Ладно. Так, а, я держусь на третьем месте. Билл the Golem. Да? Так что ли? Я не помню просто даже как он крафтится. А, нет, я вспомнил. Даже очень много смог. Ну ладно, побольше так. Milk in the call. Так, подождите, подождите, подождите. Вот так делай. Подожди! Нет, нет, нет, не успел! Я а, нет, успел! Фу, слава богу, я успел, я успел, я думал не успею. Так, 9 э, предметов взял. крафт. Айлмазенс. Так, быстрее. Значит, э, перейдем в палки. И вот эти палки уже делаем алмазную лопатку и все я все сделал я успел крисфор ты тоже успел я смотрю да молодец да чисто да ну вот смотрим да Майер корр значит здесь мы должны выкопать вот уголь все я выкопал уголь не уголь слишком легко даже вот я не знаю почему они так долго бывают улучшит но уголь самый легкий мне кажется здесь был который можно выковать вообще легко везде Платформс опять, прыгай по платформам Прыгай, как же, вот меня бесит вот эта платформа первая, можно сказать Из-за того, что она, я ее всегда не вижу тупо Первую же платформу И всегда ошибаюсь Я на ней всегда торможу, у меня уже под ногами красный цвет И мне приходится быстро прыгать Да, вот такие у меня есть, бывают Меня покинули, ну ладно Ладно, тогда давайте доиграем нашу последнюю мини игру у Второй левел. Э, не знаю, нам надо огнеупорность. что то Вот это на огнеупорность, что ли? Я не знаю, просто что-то делать, реально. А чего у нас можно? Еще на огну на два еще зачаровать защиту. Ну, я, наверное, уже вс. Ну, все равно! Остается последняя мини-игра, в которой я точно проиграю из-за того, что у меня нету. А... Доримэ. Ну что, ребят, э, получалось, что последнюю мини-игру мы вообще не выиграли, как и первую, да? Да, из-за чего некоторые могут спросить, э, э, так происходит. Э, э, Мини-игры я не люблю записывать, и они из-за этого редко выходят. Но только ты, только ты, кто смотрит это видеоролик, может повлиять на выход мини-игр. Так как в сентябре, уже в сентябре, 1 числа, я выведу новый формат на моем канале Мы поменяем все Поменяется, э, ну, оформление, конечно, останется Пока что все так же, но поменяется суть Видеороликов, их подача И все, ну, и все основное Именно по видеороликам поменяется Ожидайте, да? Я надеюсь Вам все это нравится, то, что я снимаю Конечно, есть люди, которым вообще Это ничего не нравится, но я не заветую Меня смотреть. Мне нравится, до свидания Дверь открыта. А что я вам хочу Пожелать тем, кто любит меня смотреть Ждите 1 сентября. Конечно, и учиться хорошо вам в школе, да? Но все равно ждите 1 сентября, там выходит новая обнова канала. Новые форматы, новые рубрики, все новое, будет все полностью новое. Добавляем все, что мы сможем. Выберется несколько интересных тем, по которым у нас всегда будут видеоролики. И сразу скажу, для тех, кто будет, еще раз повторю. У меня есть телеграм-канал, заходите в него. Там будет в ближайшее время опрос. Опрос, задумайтесь, какие форматы мы оставим. Там будет длинный список, надеюсь, и из них вы должны будете выбрать, какой же форматы мы оставим. Ну что я могу вам сказать? Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Girls with the nails done I want the girls with the nails done